Вижу, у вас ребенок школьного возраста. В сравнении с прошлым годом тяжелее ребенка собрать в школу? где родители, вот, они вам скажут. Да все нормально, у нас хватает. Спасибо. Конставары, одежда, в принципе, в том же ценовом сегменте находится, как и была в том году. С Московской области, поэтому цены у нас очень сильно взлетели на все абсолютно. А импортная обувь, да, хорошая, иногда. Ну вот мы тогда столкнулись в последний раз, например, Асикс. Да, там цены на него там... Как ты говоришь твой твои в два, В три раза. Не-не, как это? По цене самолета. По цене По цене Рюкзак 6500. А был? А был 4. Вот мы два года назад покупали, был четыре тысячи. Ого! У нас семья просто многодетная, и нам часто друзья отдают то, что, допустим, поносили год, дети выросли, оно еще в хорошем виде, нам отдают. Хочу вам сказать, что глобальных изменений я не заметила. Тем более, что всегда помогают и дают пособия для детей. Это очень помогает. Поэтому огромное спасибо президенту. А какой ее размер? На школьную форму 3500 рублей. И на 3500 они предлагают там просто верх ребенку, грубо говоря, подобрать? Ну, вот по факту мы только что с рынка идем. 1751 сарафан. А вам нужно два? Мне нужно ну, один сарафан на неделю, этого же мало. То есть мы имеем право купить, подать два сарафана, две блузки и так далее. Но по факту, да, это помощь, но ее не хватает. А по ассортименту санкции как-то вот по первичным таким наблюдениям мешают того, чтобы качественно подобрать вещи повлияли. Ну, абсолютно все, что необходимо, оно, конечно же, есть, поэтому все в порядке. Сложнее подобрать обувь. одежду? Отсутствуют те марки, в которые раньше мы одевали ребенка? Обувь. обувь. Очень сильно обувь. С обувью проблема да, обувь да. Тем более у нас бурно растет, и поэтому, да. То есть вот этот год он так достаточно все из всего вымахал, и обувь, конечно... А обувь хорошая раньше была, сами понимаете, вся была практически импортная. Ну, по крайней мере, так в магазинах было лежало. Понятно, есть там всякий катафей, но он все равно китайский по большей части. То есть это не как в Советском Союзе было? Не, не, не. В нашем В сообществе родителей многодетных есть мама, которая шьет, и она буквально недавно сказала, что в соцзащите ей подтвердили, что от нее чеки будут приниматься к возмещению. То есть она, во-первых, таким образом поддерживается, отечественный производитель поддерживается, мама, которая работает сама на себя, и то есть она шьет качественную одежду из качественных тканей, которые, как она достает, я не знаю, может быть и отечественный производитель ткани. Они тоже, в том числе...